Прилюдию. Да. Каждый Значит так, стихотворение посвящено некому маэстро Гергиеву, который на днях играл на руинах Пальмиры. Хотелось цинизма послать на руина разрушителя. Всем ясно, что Гергиев разрушил целый квартал в центре Пальмиры север и, и, и разрушают четыре дома в ней разрушают их за дверь ничего не делается они просто не разрушитель на руинах разрушитель на развалинах Пальмиры в деких фарваров с лесу креста огонь бренный мир не сотвори себе мира, а иначе погоришь в огне симфонии. ты кочевник умолчал о том что сделал это музыка фальшивый лязг металла и окутаны обломки храма Белла вечной пылью театрального костра. Отыграешь и уедешь торопливо, не иначе ты же держишь на а в поле, в холодного соли. Тихо тихо тихо тихо тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, Ну давай же, поиграй на или слышишь? дирижируй смесью ветра, ветра в этих стенах. Пустота тебе уже лифт дать Катает глаз твоей вреди иерной. Только ей ты непрекаянный и ложен. Я не ждал тебя погибший град старинный. Я мучительно гадаю, почему же разрушительный, так тянет на руины. Что такое? Это Потому что этот дом никто не ремонтирует. Это разрушение посильное. За тому же самого человека. Дом, в котором живет стыд и буквала. Следующее. Время написано буквально. стыд. Когда-то здесь жил Михаил Юрьевич Лермонтов, о жильцах, которые обитают здесь ныне, будет рассказано секунду и позже. Дом, в котором живет стыд. Тылой сеткой фасад скрыт. Ты хоть что-нибудь разгляди там. В этом доме живет слух. Свечет ветром в мне. И сону ну ну, ну ну посмотрели. А гостит мрак. И фантомная боль ступеней. Унижение, страх, тлен. Заселили квартиры эти. Ветер носится среди стен. Только память не тронешь ветер. Эту память убить грех. Но все и грех для света такой на нас всех зорку смотрят в глаза поэта последний стек